как обычному пенсионеру зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц. Приветствую вас, мои дорогие, с вами Ольга Аринина. Я давно уже сама успешно зарабатываю в интернете, но сегодня речь пойдет совершенно не обо мне. И это видео я посвящаю нашим дорогим пенсионерам. И буквально за 15 минут я расскажу вам, как пенсионерам зарабатывать дополнительно через интернет от 2 тысяч рублей в день. Почему именно пенсионерам? Чем вы, собственно, отличаетесь от других людей? К моему большому сожалению, но у большинства пенсионеров очень слабые знания компьютера. И многие бизнесы вам просто не подходят по этой самой причине. Пенсионерам нужно что-то очень простое, с чем бы они могли справиться. И о таком способе я буду говорить сегодня вот в этом видео. Но давайте сначала посмотрим на результаты. Вот здесь видно, как приходят деньги каждый день. Деньги приходят напрямую на карту минуя разные сервисы, без всяких посредников, без комиссий за вывод и прочие-прочие лабуды. Прямо на карточный счет. 2700, 1100, 2400, 5000, 3550 и так далее. Это небольшие деньги, но зато реальные и честно заработанные. И в этом видео я расскажу вам, как обычный пенсионер с минимальными знаниями компьютера может начать зарабатывать от 2000 рублей в день. Я уверена, что это будет отличная прибавка к вашей пенсии. Если вы не хотите получать эти дополнительные деньги, то просто закрывайте эту страницу. Я никого здесь не держу. Я не обещаю вам миллионы, но зарабатывать 50 тысяч рублей в месяц – это более чем реально. Если вам это подходит, то слушайте дальше. И я сразу отвечу на вопрос, будет ли это видео полезно не пенсионерам, то есть если вы еще не пенсионер. Да, конечно, будет. Вы же не хотите тянуть с вашими финансовыми проблемами до пенсии. И решить их нужно сейчас. И у вас есть эта возможность. Идея этого видео пришла ко мне совершенно случайно. Когда моя мама, которая тоже пенсионерка, как многие из вас, она спросила меня, «Оля, научи меня тоже зарабатывать. Я тоже хочу получать деньги через интернет, но я не хочу создавать сайты». Страивать какие-то сложные программы, заниматься рассылками или чем-то таким сложным. Не хочу вбухивать кучу денег в рекламу. Также она сказала, что не хочет заниматься инфобизнесом, вообще какими-то инфопродуктами, партнерками. Просто сказала, хочу зарабатывать честно и приносить пользу людям. Хочу что-то простое, без всяких заморочек. И я разработала специально для нее систему заработка, которая удовлетворяла вот всем ее желаниям. Эта система идеально подходит для пенсионеров. Без технических заморочек, без огромных вложений денег. Настройка буквально за три дня. Это действительно быстрые деньги и честный заработок. И все можно настроить и запустить чужими руками. Вам остается только получать деньги. Специально для моей мамы я записывала пошаговые уроки, я продела всю работу с нуля до результата, и весь процесс записан очень детально на видео. Даже получение первых результатов, первых заказов – это все есть в видеокурсе. Можно видеть, как сразу после настройки мне начали поступать заказы. Причем это была уже ночь, я собиралась идти спать. Но заказы валили и валили, и пришлось их обрабатывать, пришлось принимать заказы, принимать деньги от заказчиков. Но это, конечно, очень приятная работа. Что ж, все было готово, курс записан. Осталось только убедиться, что и моя мама, пенсионерка, сможет все это повторить и начать зарабатывать деньги в интернете. Не буду вас долго томить и скажу сразу – да, у нее получилось. Ура! Все сработало. Она самостоятельно, выполняя шаги по видеоурокам, запустила свой бизнес всего за три дня. Три дня. На третий день уже пошли заказы, пошли деньги. Деньги начали поступать на карту. И в среднем ее доход сейчас выходит около 2000 рублей в день. Это немного. Но ведь это только начало, а дальше будет больше. Я думаю, что это идеальная схема, Заработка для пенсионеров. Очень быстро, просто, все понятно и экологично. И эта схема уже проверена на моей маме. Что ж, дорогие мои пенсионеры, теперь и у вас есть эта возможность с помощью этого курса начать, наконец-то, получать реальные деньги в сети. И самое главное отличие вот этого моего курса от всех остальных, от всех остальных курсов, которые вообще есть в сети – это то, что он записан не для продажи. Я его записала для моей мамы, для моего самого дорогого человека. Поэтому сделано все на совесть, подробно и от души. Так как на самом деле была цель, чтобы мама полнила свою мечту, и у нее все получилось. Итак, дорогие мои, в чем же суть заработка? Расскажу вам схематично в общих чертах. Зарабатывать вы будете на продаже товаров. Да-да. Чтобы зарабатывать реальные деньги, нужно что-то продавать. Товары или услуги. И если вам где-то обещают большой заработок за ничего не делания, то это лохотрон. Вам никто и никогда не будет платить деньги за просто так. Никогда. И, скорее всего, если вам это обещают, скорее всего, вас просто обоют на некоторую сумму денег и ничего вам не выплатят. Пожалуйста, запомните это и больше не покупайтесь на различные такие вот халявные заработки, которые обещают вам за какую-то очень простую работу, а иногда даже вообще за ничего не делание, большие крупные суммы денег. Итак, мы будем продавать товары, которые реально нужны людям. Причем вам не нужно будет покупать эти товары заранее и не нужно платить за доставку. Все очень просто. Имеем товар, который нужен людям. Не физически его имеем, а просто знаем, где его взять, где купить. Где взять и купить, я вам все расскажу. Получаем от покупателя заказ и оплату за этот товар. Далее покупаем на часть полученных денег сам товар. И говорим нашему поставщику, чтобы он отправил этот товар нашему покупателю. Причем доставка чаще всего бесплатная. И разницу с этих денег, которые у нас остались, мы оставляем себе. Давайте разберем на примере. Допустим, заказчик заказал у нас товар на сумму 1000 рублей. Мы приобретаем этот товар у производителя за 500 рублей. Причем никуда ходить не надо, все это делается через интернет, а остаток 500 рублей мы оставляем себе, это наша прибыль. Я покажу вам товары, которые нужны людям, за которые они согласны платить наперед. И наценка на такие товары составляет 100, 200, а иногда и 300%. Также у вас будет своя витрина в интернете, вы сможете туда выставлять товары, принимать заказы и получать ваш доход первое время доход будет около 2000 рублей в день. Такую сумму вы будете получать первые месяцы, затем сумма дохода будет увеличиваться. И весь этот бизнес настраивается за три дня, учитывая то, что у вас небольшие знания компьютера. Если вы уже уверенный пользователь компьютера, то, конечно, вы все это сделаете быстрее. Но! Дорогие мои, если вы не хотите делать сами, если вы не уверены, что вы справитесь, то моя команда может все настроить за вас. Это будет бизнес под ключ. Вам не придется саму что-то настраивать вообще. Вы получите готовый бизнес под ключ, который будет приносить вам доход. Итак, что мы сделаем за вас? Подберем товар, который хорошо продается которые будет нравиться лично вам. Ведь важно, чтобы бизнес приносил не только деньги, но и морально удовлетворение от того, что ты помогаешь людям, и они довольны. Настроим за вас витрину с товарами и настроим за вас рекламу, чтобы заказы шли на автомате. Вам останется только принимать заказы и получать деньги. Итак, я и моя команда решили дать вам возможность, дать возможность как можно большему Число пенсионеров, начать наконец-то зарабатывать в интернете, начать жить по-нормальному, нормально питаться, ездить в отпуск к морю. Все это абсолютно реально. Если вам это не нужно, если вы не хотите получать дополнительно 50 тысяч рублей в месяц, вы можете просто закрыть эту страницу. Мы будем помогать только тем, кому надоело уже жить в нищете, кто хочет иметь достойную жизнь, только этим людям. Окей, теперь послушайте внимательно. Я расскажу вам, что нужно будет сделать сейчас. Я предлагаю вам три варианта старта. Первый вариант, при котором вы получаете этот видеокурс и делаете все по урокам самостоятельно. Этот вариант эконом получаете в записи курса. То есть, туда входит модуль «Подбор горячего товара», модуль «Настройка витрины», модуль «Продажи на автомате». В этом варианте поддержка будет только по почте. Если у вас будут вопросы, то пишите мне их на почту. И я уже в порядке очередности буду отвечать на ваши вопросы. Итак, второй вариант. «Стандарт» – это уже мини-тренинг до результата. Сюда входит модуль «Подбор горячего товара», модуль «Настройка витрины», модуль «Продажи на автомате». Шаблон общения с заказчиком. Видео «Как работать с производителями». Это дополнительное видео бонусное. Видео «Как делать бизнес с чужими руками». Доступ закрытый клуб, проверка домашних заданий и поддержка от тренера. То есть вы получаете доступ к клубу, где расположен этот курс. Каждому уроку будет домашнее задание. Все ваши домашние задания будут проверяться мной и моей командой. Моя команда достаточно профессиональная, чтобы помочь вам запустить этот бизнес, ответить на какой-то ваш вопрос, проверить, все ли правильно вы делаете. В данном варианте вы будете делать все самостоятельно, но уже с поддержкой тренера. Смотрите уроки, выполняете задания, получаете обратную связь от тренера. Если все окей, идете к следующему уроку. Итак, шаг за шагом, модуль за модулем. Вы идете к результату. И третий вариант – это настройка под ключ. Тут все просто. Вам ничего не нужно делать и моя команда настроит все за вас. Подберет товар, настроит витрину товаров, настроит рекламу. Все под ключ. Вы получаете уже рабочий бизнес. Вам остается только принимать заказы и, собственно, деньги. Все риски мы берем на себя. И гарантируем вам, что это будет действительно работающий бизнес, который будет приносить вам заказы каждый день. Но, дорогие мои, давайте договоримся сразу, что будем считать нашу настройку законченной после того, как вы окупите свои инвестиции в эту настройку. Вы окупаете свои инвестиции и дальше уже продолжаете самостоятельно, принимаете заказы, получаете свои деньги больше и больше. Итак, получаете готовый бизнес и обработка заказов остается за вами. Но если вы не хотите заниматься обработкой заказов, то это тоже возможно, мы с вами можем договориться, но это уже, сразу предупреждаю, за отдельную плату наш сотрудник будет заниматься обработкой ваших заказов, а вы будете только считать новые поступления на вашей карте. Приятная работа, не правда ли? Но это повторяют за отдельную плату. То есть вы можете договориться с нами или можете найти работника на стороне, а может быть вы посадите своих детей, внуков на обработку заказов и будете строить уже семейный бизнес. По-моему, это очень здорово. Окей, okay, давайте теперь решим вопрос по цене этого предложения. Итак, ценность варианта эконом составляет 4850 рублей. Ценность варианта стандарт 14850 рублей. Ценность варианта настройка под ключ 99500 рублей. Но я, конечно, понимаю ваше положение и я хочу помочь вам, поэтому... Только для пенсионеров я делаю просто огромную скидку 80%. Итак, цены со скидкой только для вас, для пенсионеров, очень-очень низкие цены. Итак, пакет эконом 970 рублей, пакет стандарт 2970 рублей и настройка под ключ 19900 рублей. Но сразу скажу, по этой цене настройка под ключ будет произведена только для первых 20 человек. Только 20 человек. Потом мы поднимем цены, так как вы должны понимать, что такая работа с гарантией на результат. Она очень дорогая, она стоит очень дорого. Что ж, мои дорогие пенсионеры, что нужно сделать сейчас? Нажмите на кнопку под этим видео, заказать сейчас далее выбирайте подходящий вам вариант эконом стандарт или настройка под ключ оплачивайте и начинайте получать достойные деньги в интернете и еще кое-что хочу сказать об оплате если вы выбираете настройку под ключ то сейчас вам нужно внести только предоплату 3000 рублей 3000 рублей вам нужно внести сейчас После того, как внесете предоплату, вы получите доступ в закрытый клуб с курсом, то есть вы получите то, что входит в стандарт. Затем с вами свяжется наш сотрудник, который будет производить настройку вашего бизнеса. И только тогда нужно будет внести остаток, оставшуюся сумму. Заказывайте настройку под ключ сейчас, по минимальной цене потом будет дороже. И напоминаю, это предложение действует только для первых 20 человек. Нажимайте на кнопку под видео, выбирайте подходящий вариант и оплачивайте. И уже через три дня вы начнете получать ваш доход. Все проверено, все работает. Все риски мы берем на себя. Вы ничем абсолютно не рискуете. Что касается гарантии Я гарантирую вам, что этот бизнес полностью рабочий. Я гарантирую, что он идеально подойдет пенсионерам, так как, собственно, не требуются большие знания ПК. Все очень просто. Дальше. Вы гарантированно получите поддержку от меня и от моей команды. И четвертый пункт. Если вы выполните все задания, пройдете этот курс и не сможете заработать, то я полностью верну вам затраченные деньги на курс. Как вы видите, вы ничем абсолютно не рискуете. Я полностью уверена в этом методе. Эта методика проверена и я уверена, что вы с ней справитесь. Просто начните смотреть курс и выполнять задания, и уже через три дня у вас будет свой собственный источник дохода. Я думаю, что неплохо получить прибавку к пенсии в размере 50 тысяч рублей в месяц, не правда ли? Итак, прямо сейчас жмите на кнопку и делайте ваш заказ. Я недавно была в Таиланде и видела, как отдыхают иностранные пенсионеры. Они путешествуют, наслаждаются восхитительной красотой разных стран. Здесь вот на видео китайские пенсионеры. Они выходят из катера на лучший пляж мира. Их выводят под ручку, помогают, заботятся о них. И я желаю, чтобы и пенсионеры России, Украины, стран СНГ жили так же. И я, и моя команда сделали все возможное, чтобы наконец-то и наши пенсионеры зажили хорошей благополучной жизни. Нравится вам такая жизнь? Хотите тоже отдыхать на лучших пляжах мира? Тогда давайте приступим к созданию вашей благополучной жизни вместе прямо сейчас. Ваши инвестиции в обучение окупятся уже через несколько дней. Посмотрите, вот опять я показываю скриншот, что каждый день поступают суммы денег, и ваше обучение, ваше вложение в этот курс, они окупятся уже через несколько дней. Например, вариант эконом окупится всего за один день работы. Вариант стандарт за два дня работы. Ваши инвестиции в бизнес под ключ окупятся всего за пару недель. Поэтому это действительно очень выгодно. Нигде больше вы не найдете таких низких цен. Мы сделали его специально, мы сделали это предложение специально для пенсионеров. И хочу вам дать напоследок совет. Чтобы ваш бизнес уже в первые дни начал приносить хорошую прибыль, даже больше, чем 2000 рублей в день, вам нужно начинать как можно скорее. Ведь скоро Новый год, и сейчас люди сметают абсолютно все, как в обычных магазинах, так и в интернете. Покупают абсолютно все любые товары. Пользуйтесь этим моментом, чтобы получить сверхприбыль уже с самого начала, уже в ближайшие дни. Это действительно очень быстрые деньги. Начинайте прямо сегодня, прямо сейчас, если вы не хотите терять ваши деньги и встретить Новый год не с пустым кошельком, как обычно, а с набитым деньгами купить подарки вашим детям и внукам, и чтобы этот Новый год стал переворотным в вашей жизни. Действуйте прямо сейчас. Итак, нажимайте на кнопку под видео, выбирайте подходящий пакет, забирайте ваши деньги из интернета. И я желаю вам всего самого наилучшего, вам и вашей семье. Увидимся на обучении.